Всем привет, с вами самостройщик Лёха, и сегодня я расскажу, как я делал армопояс под крышу. Ну, погнали. А ночной армопояс, естественно, с подпорок и распорок над окнами. Нижнюю часть опоры, то есть доску, я биваю прям у газоблок на 2-3 гвоздя, так как дальше он, в принципе, уже никуда не денется. В этот раз все немножко по-другому. В этом случае я уже не буду вложить П-образные блоги и в них погружать арматуру. В этот раз я буду собирать несъемную опалубку, под залитие армопояса из половинок, которые я позже покажу, как я нарезал. Эти половинки я, получается, углубляю немножко внутрь окна, чтобы армопояс и будущие соединения остальных частей были на одном уровне. А если сделать получается, эти половинки, которые я сейчас укреплю, сделать выше, чем основную часть стены, то самая уязвимая и хрупкая часть будет приходиться именно на окно. А этого делать в принципе не нужно перед тем как собрать эту опалубку я посмотрел на ютубе может я чего-то не знаю там просто люди делают э, эту перекладину над окном и крепят ее с двух сторон по разные стороны окна на одну две дощечки и саморезы то есть центрального распора нету но я честно говоря строю для себя не на продажу поэтому я сделал немножко по-своему Одна часть готова, осталось сделать остальные. Опа, ну вот остальные тоже готовы. Чуть не забыл про центральную, но ничего, немного магии, чпоньк, ну вот и готово. Ну, а теперь пришло время добить соседскую электропилу. Ой, извините, нарезать э, детали для несъемной опалубки армопояса. Только в этот раз немножко совсем по-другому. Очерчиваю на газоблоке вот эти вот детали, то есть элементы будущей опалубки, толщиной 5 сантиметров, так как блок, который сейчас у меня на стен 30 сантиметров, то по 5 сантиметров с каждой стороны забираем, получается минус 10. 20 сантиметров будет а, в ширину, и 25 сантиметров в высоту будет армопояс. В принципе, более чем достаточно, я считаю. Теперь осталось аккуратно все это порезать, сложить, поднять на второй этаж, и смонтировать несъемную опалубку ну погнали сказать легко а вот распилить их было очень нелегко во-первых работать с газоблоком и бензопилой нужно не только в очках но еще и в респираторе этой пыли просто невозможно дышать во вторых когда то вся пыль вылетает а все элементы тела, которые выделяют пот, начинают щипать. Поэтому нужно работать обязательно в костюме. Да и потом, казалось бы, что, что может быть сложного, взял электропилу и пили. Ничего подобного. Пилу хватает где-то на... Точнее, цепи пилы хватает на 8-10 порезов. Потом цепь тупится. Она не предназначена для ну, распилки газоблоков. Она для дерева придумана. Ну и потом естественно после двух 3 блоков вы меняете цепь, подтачиваете, пробуете еще раз, опять на быстро тупится. Ну и вы бросаете все и беретесь за обычную ножовку. Ну в принципе я так и сделал. Просто на видео я это показывать не буду. После того, как я напилил нужное количество деталей для инсемной опалубки, мне осталось лишь только посадить их на клей, что я сейчас вам буду демонстрировать. Для окон, что характерно, я брал именно крайние половинки, так как там одна из сторон ровная, ну заводская сторона, а те, которые вы будете отпиливать, все равно будут немножко неровные. Так вот, именно ровную сторону, то есть заводскую, я их стыл отдельно и этой частью вложил вниз. Чтобы когда монтировал оконную раму, не было вот этих всяких зигзагов. А тут я прошу меня извинить, но дневную часть монтажа вот этих вот половинок я не нашел, они то ли не сохранились, то ли не снимал, я уже не могу вспомнить. Осталась только ночная съемка, когда я уже доделал а, несъемную а палубку вот этих половинок. Поэтому я вам покажу здесь только вот эти два кадра. В принципе, ничего сложного нету. Единственное, оно выглядит хлюпеньким и ненадежным. Но об этом я чуть позже еще расскажу. Монтировать вот эти вот легкие половинки значительно легче и быстрее, чем основные блоки. В принципе, я а, весь контур, то есть весь фермопояс дома 10 на 10 и по центру, я смонтировал где-то за 3-4 часа. Если бы так же быстро возводил целый ряд, то дом бы я построил, наверное, за неделю. Ну, теперь дошла очередь до арматуры. Все, что нужно сделать, это аккуратно, в кавычки, аккуратно поднять арматуру и положить. То, что кадров сейчас 2 секунды назад, не хватает 3-4 половинки, это я так неаккуратно снес арматуру, эти половинки, и они слетели. То есть, удара они не держат. Связываю арматуру на углах, в моем армопоясе, именно под крышу, будет участвовать не 4 арматуринки, как большинство делают, а 8, ну просто потому что мне куда девать арматуру, к тому же она очень тоненькая восьмерка, поэтому буду делать 8, 3 внизу, 3 вверху и одну по бокам сбоку. Центр получается пустой, как буду для раствора. Расстояние между арматурой и стен тоже равномерное, по 5 сантиметров. Ну и не забываем про углы. Я уже научился на своих ошибках точнее на фундаменте. Там я углы просто связал и то есть, ну, ничего не делал. В этот раз мы связываем углы, я также что ложу уголки из арматуры, чтобы при застывании, твердении и нагрузке арматура и глаз играла свою полную роль, и то есть не разъезжалась. Ну так положено по технологии. То есть теперь я тоже понимаю и не забыл это сделать. Армобояс готов, но в отличие от армобояса под второй этаж, в этом еще нужны шпильки, чтобы потом к ним закрепить мурлат. Отмеряю и нарезаю шпильки нужного размера. Не забывайте про очки, зрение тоже очень важно. После того, как я напилил нужное количество мне шпилек, теперь на них нужно вернуть одну шайбу и одну гайку. Вот такие детали у меня получились. Как вы заметили, одна из сторон шпильки намотана э, малярным скотчем. Это сделано специально, чтобы когда я буду заливать раствор, не испачкать саму шпильку. Шпилька, которая будет испачкана в растворе, вы потом с трудом то навернете гайку. А если будете львать молотком, то тем более не вернете. Поверьте, я это проходил. Ну а теперь просто вставляем шпильку шайбой и гайкой вниз, чтобы обмотная часть смотрела вверх. Ну и э, для более надежности я еще шпильку подпер под арматуру и привязал проволочкой. Так что шпильку теперь вообще ни в коем случае никак нельзя оторвать. Ну а теперь я вам покажу самые яркие впечатления, которые я испытал за строительство этого дома. Как вы поняли, самые яркие впечатления были это поднимать раствор на второй этаж, точнее как на третий и заливать армопояс. Времени ходило просто уйма. К работе я приступил где-то пол 7 утра в субботу, а закончил пол 11 где-то в 11 в воскресенье. Были мелкие перекуры на попить чай, потому что еду было тяжело усвоить, только на чай хватало сил. Были перекуры по полчаса, где-то два-три в день и э, спал я с субботного на где-то 5-6 часов не больше, чтобы успеть закончить. Эти впечатления до сих пор у меня остались. Единственное что мне еще помогло в скорости это ступенька 10 сантиметровая. Кто смотрел предыдущее видео, помнит, что у меня после пятого ряда кончился 400 блок, я купил себе шириной 300, и там осталась эта ступенька 10 сантиметров. То есть именно благодаря ней, я не бегал по всему дому с этими козлами, я просто взял маленькую тубареточку, на нее, получается, запрыгивал, вставал на эту э, ну, ступенечку и по ней уже разливал армопояс. Это существенно ускорило мою так сказать, практику залития, но одному я вам все-таки не рекомендую. Армопояс я закончил заливать в воскресенье и уже с понедельника после работы на протяжении всей недели до следующего воскресенья первым делом что приходил это проливал лейкой весь армопояс. всем хорошего дня сам был лёха я пойду отдохну хотя бы на каменном кресле всем слива пока пока